Всем привет, ребятки! Вот оно, то самое долгожданное видео, о котором я говорил, видосики про штативы. Я обещал, я сделал, вот пришли наши стопы, которые мы, конечно, откроем сейчас. К сожалению, вторые стопы, с которыми я бы хотел их сравнить, не пришли еще. Ну, давайте пока посмотрим, что у нас здесь. Они должны быть очень крутыми и интересными. Давайте посмотрим. Так, вот так вот нежно. Я заказывал себе, сразу говорю, два. Потому что, как бы на одну сторону велосипеда и на другую, то есть. Вот они. Вот здесь все лежит. Итак, давайте же все это откроем. Вот оно. К сожалению, у нас пакет был без пупирки, что меня не очень. О, два. Смотрите. Вот те, которые я захотел заказать, вот они. Они прям даже в этой фирменной такой упаковочке. Мне нравится. Я думал, они придут просто уже хорошо. Итак, что у нас здесь написано? Ну, на английском, чуть-чуть на китайском. Должен, кстати, они, кстати, отличительной особенностью от других фонариков, стопов для велосипеда, у них есть встроенный аккумулятор. К сожалению, на... Так, а вот. Вот на... у продавца не указано было, сколько батарейков. Сейчас я вижу, что 220 мегампер часов. Не знаю, много ли это, мало, но посмотрим, проверим временем, Итак, давайте-ка, о, типа пишет, что вот 25 часов, это, наверное, жизнь батарейки Так, вот это мы снимем, это нам не надо Вот, два, отлично, я думал, хотел, больше пришло, но китайцы не ошибаются Так, давайте-ка, о, откроем, достаточно хорошо все упаковано, я бы сказал Итак, вот, наш, собственно, я говорил, что там должен быть зарядничек, вот он, микро-USB такой вот коротенький, кстати. Кстати, вот такие вот коротенькие для пауэрбанков. Очень даже подходят, чтобы заряжать от пауэрбанков. Вот наша, собственно, эта пленочка, которая была укутана. Мы ее сейчас откладываем, как обычно. Итак, вот такая вот упаковочка. Очень классная вот для хранения. Это вообще, блин, хорошая вещь. Молодцы китайцы. Вот он, наш фонарик. Не знаю, заряжен. Ну, достаточно увесистый. И вот эта штука, кстати, не пластмасса. Это металл. Вот, нажимается вот сюда. Ну разряжен? Ну нет, я же хочу, чтобы заряжен Ладно, вот он Собственно, вот так вот он крепится на Как это? На трубу велосипеда И вот так вот будет светить Ну вот то, что это э, не пластмасса, а металл Это хорошо Хотя тут Немного остается все-таки пальцев, но Да ладно Так, он как-то вот Вот так вот он откручивается Сейчас Итак, вот, собственно, вот отсюда вот так он заряжается, то есть он такой вот небольшой, в принципе, 220 мегампер. Итак, вот, вставляется вот сюда, не, вот-вот, хороший, точно, и вот такой вот, чик, заряжается, и круто. Но плохо, что он разряженным приехал, это, ну, печально китайцы протестировать. Может, второй сейчас у нас, во, вот чашка такая. Все металлическое, это очень хорошо. Давайте-ка откроем наш второй. Такой же. Надеюсь, он будет заряжен. Нет, тоже разряжен, к сожалению. Так что, ребятка, придется немного подождать, когда я их заряжу. Ну, давайте все-таки откроем наши стопочки. Итак. Ой, упал немного, ладно. Итак, тут вот тоже идет зарядничек, такой вот маленький зарядничек. Тоже микро-USB. Все обычненько, стандартненько. И так, тут тоже все прорезинено. Все отлично. Все металлическое. Это хорошо. Но плохо, что он не заряжен. Это очень и очень плохо. Поэтому сейчас... О, как-то он был закручен не туго. Сейчас мы его тоже открутим и зарядим. Я пока их поставлю заряжаться. И через пару минут, может, часов я вернусь и мы посмотрим, как они светятся. В общем-то, ребятки, произошел один небольшой казус. Оказывается, они были заряжены. Мы просто неправильно поняли, как что их включать. Но, в принципе, вот если посмотреть, то они оба, ну, этот кажется мне тусклее, чуть-чуть, чем этот ярче. Но, в принципе, они светят достаточно, ну, я бы сказал, офигенские. Может сейчас тут вот не видно, но, ну, круто. Сейчас мы выключим свет. Раз, два. Вот, как они светят, классно. Да вот один светит вот так вот. То есть в принципе, в принципе, достаточно хорошо светит. Вот. А если вот так, то вдвоем. Вот так, оп. У -у -у. Ну, в принципе, классно, мне нравится. Если еще мы прикрутим на эти стоечки, все, вот такой вот отличный будет стопарь пара такая классная так что оказывается все работает все горело заряжать не надо оказывается надо было просто чуть, -чуть там зажать подождать и как всегда я не это тяжело поэтому я подумал что надо их зарядить так что вот такие вот два ока колечко можно вот так вот, раз только надо на самое-самое последнее кольцо самое-самое будет колечко такое Во! колечко вот такой вот, классный в принципе, достаточно хорошо сидит вот вот, и далека, то есть ну, нормально скажу в принципе, покупка я доволен естественно, потому что покупал для себя, как можно быть недоволен так, вот мои два кольца Осталось дождаться, чтобы пришли другие стопы, которые я заказывал. Мы уже их протестируем, они тоже на, на аккумуляторных батареечках. Так что остается ждать. не знаю, сколько это будет по времени. Но подождем. И тогда мы их сравним, какие из них лучше. Так что напишите в комментариях, понравился ли вам ролик этот интересный. Чем больше комментов и лайков, естественно, в ролик выйдет быстрее. Посылка, конечно, быстрее не приедет, но ролик выйдет быстрее. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.